Действительно, это говорю очень от души. Почему? Потому что я не могла разговаривать ну, дней 10 точно. Никакого голоса у меня не было. Ну, сейчас тоже, конечно, остались какие-то остаточные явления, но я уже могу общаться, могу говорить. Не могла, не могла. Но ну, это, конечно, такое стрессовое состояние. Было 40 дней мужу, и надо было собрать.. Все это по мусульманским обычаям, потому что у нас вот такой враг, я русская, муж и мой мусульманин, татарин, поэтому надо было бы вот все это сделать именно по этим обычаям мусульманским. Мы приглашали там Мулоу, он молился, и пришли именно и приехали родные, родственники, те, которые молятся были те. Женщины, которые в хадж ходили, ну это очень, это отдельная, наверное, тема. И я до обеда разговаривала, разговаривала, и после обеда я говорить перестала. И ничего не могла с собой поделать, нету голоса, я только шептала. Мне пишут, делай видео, а я делать их не могу, потому как у меня нет вообще голоса. Как же я могу с вами общаться, мои дорогие подписчики? Ну, на сегодняшний день я вот уже так относительно восстанавливаюсь, потому что, ну, вот остаточные явления еще есть, конечно, но я лечусь, и, конечно, спасибо огромное, поддержке моих подписчиков, я очень рада. Мои подписчицы, например, Фейрузе, который живет в городе Татарске очень далеко, Новосибирская область, она всегда мне пишет, поддерживает меня. Я прям ну, бесконечно и рада тому, что этот человек делает от души, и это огромная поддержка, правда, она на WhatsApp не может написать голосовое сообщение. Я всегда понимаю, что я нужна, нужна кому-то, хотя я знаю, что. Все не просто в этой жизни, надо это принять, но, к сожалению, вот видно такое свойство организма, человека. Не может он так равнодушно, скажем, жить в этом мире, зная, что такая потеря произошла. Ну, вот жить надо жить, потому что со мной рядом внуки, сын, которые, конечно, мне помогают, которые всегда рядом. Я знаю, что я нужна, дочь постоянно мне звонит. Вот такое мое общее состояние после ухода моего супруга. Сейчас такой период, когда все цветет очень красиво, много цветов, и это, конечно, тоже воодушевляет, когда утром просыпаешься, смотришь в окошечко, а цветы цветут и открывают свои глазки розовые, красные. Вот фиолетовый, видите, какой у меня шикарный клематис под окошечком. Это просто очень красиво. И созревает огромное количество малины, которые посадил у меня супруг. Не, я, я, во всяком случае, не расслабляюсь, что-то делаю, чем-то занимаюсь. Все же, скажем, тоже малины, ее надо обработать, делать компотики, какие-то варенье. Дети, у меня внучка очень любят малиновое варенье, малиновые компоты. Вот чем я занимаюсь. А сейчас я просто мельком хочу показать вам свой дворик. Расцвели гортензии. Вот климат цветет шикарно прямо. Все улыбается, все цветет. Вот так выглядит клумбочка моя перед домом. Начинает цвести алис, но снова принц, вот здесь матиола, это вечерняя ночная фиалка, уж очень она хорошо благоухает вечером, у меня супруг очень любил, выходил, дышал и говорит, какая благодать, как хорошо, <свистит> вот, э, все уже бархатцы распустились в полном цвету, очень хорошо, все такое оранжевое, красивое, Плумба прям. Солнечная такая домба. И вот он красавец. Клематис, клематис, клематис. Таким буйным цветом цветет. Но удивительно. Посмотрите, как красиво. просто Шикарно. Окошечко закрывает. Очень красиво. Вот тут у меня хосточки уже начали цвести гортензия в прошлом году. это гортензия у меня вообще не цвела, надо сказать. Она загустела, я ее проредила. знаете, как она хорошо тут сидит. Это у меня клематис белое облачко, такое очень красивое. Он уже отцветает, можно сказать. И здесь вот клематис капитан. Но он у меня молодой, будет, надеяться, что зацветет. И я вам его покажу. Ах ты, ах ты, вот Смотрите, как с этой стороны смотрится. Ну просто шикарно, правда? Почему на... начинает он сверху цвести и снизу, ну вот, вот все-все вы У меня была вот эта стеночка, я сажала обычно душистый горошек, но в этом году этот душистый горошек у меня не взошел. И я этим помеем и уже зацветает. Это наш была стана. Маленький, развивается на лицо. Такая красота у нас. Здесь у меня стеночка такая. Между баней и сараем. И помея. Посажен, посажен и помея. Вот, тут вот на основании тоже нас Турцию посадили, И лобели. Вот, вот ну, скажем так. А она сидит и растет. Тут вот, очень хорошо здесь и поместья всегда растет. Вот колюс, вот бегония такая хорошенькая, вообще славная-славная такая, симпатичная бегония такая, вот еще бегония, что тут собираются цвести, она уже отснимает, а второй раз цветет там петония такая милая-милая, вот они у меня очаровательно сидят. И вот вы знаете, герань посадила в этом году я в ведра. Не... Обычно как сажала я там землю, как она хорошо в ведре сидит. И цветет очень-очень активно. Очень. Прям только один уходит. Цвет тут же другой вообще. Но очень, очень мне нравится, как. Наверное, не столько мне, сколько нравится герань. Вы посмотрите, как много. Как много цветочков. Есть, например, на такая красавица. Вот они. И вот так выглядит мой вход в огород. Так. Очень хорошо тоже все это взялось. Хотя у нас была жара, конечно. Но один дождик славный прошел. Все воспряло. Видите, тоже питоне хорошо сидит. Прям так богато-богато. Вот они, бархатцы, красавицы, видите, как бархатцы сидят, очень такой насыщенный цвет у них, и вот они, лилии, лилии цветут, цветут лилии, так красиво, много, я надо сказать, что уже и домой их связала в букет, вот белые особенно, очень, очень много так. Эти белые, белые цветы очень крупные такие. Вот, Посмотреть. как это красиво. Вот так выглядит моя тропочка в теплицу. теплицу. Все цветет, все улыбается. Все цветет. Вот у меня тут тоже бетония. Здесь были пионы, я их убрала и посадила гератом. Это гератом Так хорошо. Это я накидала. Салат, салат, салат. Вот что-то делать, но вот примерно вот так выглядит мой огородик. Выглядит такие мои цветочки у нас. Погода солнечная, но ветер стоит. Ветер, ветер, ветер, ветер. Свинья такая, разная-разная. Ну, смесь мне посажено. Под солнце посадила. Это один какой-то гигант вырос. Ну, не знаю, что будет. Это под солнце декоративная мешотка. тоже сидят очень красиво здесь. Когда зацветает. Ну, что-то часто вот получилось у меня. И всем я вам желаю доброго здоровья, конечно, доброго здоровья и мир вашему дому, друзья мои.